добрый день с вами я богат сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный сервис который называется MLM Community. значит что это такое и что здесь можно делать значит здесь собраны э, лидеры лидеры млм э, структур люди которые продвигают свои проекты и которые ищут новые проекты в которых можно было бы развиваться но с чего начнем давайте начнем с поста как я это обычно делаю да я иду на свой канал youtube правда у меня уже здесь очень много размещено чего да? я выбираю интересное видео интересный ролик да, здесь у меня очень много уже размещено в этом mlm комьюнити давайте на страничку шестую зайдем и размещаю ее с описанием в MLM Community. Так, так, так, так, выбираем какую-нибудь интересную. Ну, давайте вот это выберем. Копируем, идем сюда. Здесь вот такое есть видео из YouTube. Помещаем его вот сюда. Здесь я пишу обычно небольшое короткое описание. Да? Приглашаю в свою группу. И здесь сайт так. все объявление написали объявление сделали пост, сделали размещаем что мы видим значит смотрите появилась надпись следующую публикацию вы можете сделать через 59 минут через час да? но идем ниже и смотрим фишку значит вот буквально несколько минут назад еще моя одна публикация буквально несколько минут назад еще одна моя публикация. Буквально несколько минут назад еще моя публикация. Буквально несколько минут назад еще моя публикация. Ребята, в чем дело, да? Что же происходит? Давайте зайдем в профиль. Мой профиль. Что я делаю? Здесь вот у меня есть такая возможность поднять профиль мой на первое место то есть у меня мой профиль с описанием увидят все кто в этом сообществе MLM комьюнити да и видите вот он поднялся вот мой профиль на первое место плюс все мои публикации что же дает мне такую возможность и давайте мы посмотрим MLM лидеры база лидеров видите вот я тоже на первом месте и потом уже идут все остальные И еще раз давайте посмотрим Почему мой профиль Да, здесь было написано Что я могу разместить свой профиль До этого да, Несколько тысяч раз То есть несколько тысяч раз Почему? Что же мне дает такое преимущество Перед всеми остальными Почему я могу размещать свои посты и э, еще я не сказал вам об одной фишке. Я могу автоматически поднимать свои посты. Вот видите, вот здесь вот написано, что стоимость такая, такая, такая-то. Но поскольку я являюсь VIP-клиентом, то у меня есть 300 бесплатных э, э, раз поднятия э, своих постов. Этот пост уже идет у меня. Вот он только что залился, видите. Вот э, мы с вами ой где наша публикация которую мы с вами сделали ой вот она видите наша публикация буквально э, буквально считанные минуты прошли и следующий кто-то еще разместил и вот опять наша публикация и вот еще раз опять наша публикация значит э, здесь все происходит на полном автомате как это происходит я ставлю э, таймер э, поднимать публикацию каждые ну допустим э, 60 минут да 10 раз. Это в течение дня. Давайте 10 раз даже много. 8 раз поставлю, да? 8 раз. И нажимаю на старт. Ну ладненько, напишем 10 раз. Ты уж просишь, 10 не пускаешь, на 8. Нажмем на старт. Все, эта публикация, так же как и все мои остальные публикации, да у меня их штук 10. И они встают в топ. О чем это говорит и что это нам дает? Ну, во-первых, это реклама, это раз плюс вас увидят массы массы значит что для этого нужно сделать вот здесь вот есть такая вот кнопочка э, реклама да и здесь нужно будет выбрать вам лично да, э, статус э, бронз который у меня видите он стоит всего лишь всего лишь 20 долларов 20 долларов это получается у нас 1200 рублей что это вам дает кто-то может сказать это дорого кто-то может сказать это дешево это не одноразовое размещение рекламы а это в течение месяца в млм ленте вы можете э, заниматься автоподнятием всех ваших постов э, большое количество раз вы можете поднимать свой профиль и находиться в топе большое количество раз и тем самым э, делать себе огромнейшую массовую рекламу плюс вот видите, здесь, здесь, давайте сейчас я вам покажу, у меня тоже показывается реклама, тоже это все входит в эту цену. Так, моя реклама, вот она моя реклама, значит и здесь идет статистика, показана моя реклама была 481 раз, переходов 9. То есть, ну, вот она моя реклама, да, бесплатная система авторитуры рекрутинга Global Shark. Может быть, моя картинка с бородой мне нравится, может еще чего-то, но по крайней мере это все, все, все, все, что я вам показал, входит в эту стоимость. Давайте еще раз, что входит в стоимость бронз VIP клиента? Реклама, реклама, вот здесь вот в шапке будет показываться постоянно ваша реклама mlm лента это размещение постов видео э, из youtube или просто постов или там все что вы, все что вы хотите без ограничения во времени то есть вы можете заниматься автоподнятием хоть каждые пять минут это без вопросов и плюс вы можете поднимать свой профиль э, в топ вот сюда вот, чтобы вас видели все лидеры кто заинтересуется, ткнет на вас, напишет вам, вы будете общаться, кто-то что-то предложит или вы предложите. И если заинтересуется вашим предложением, вы поймаете очень крупного лидера в вашу новую MLM структуру или старую MLM структуру. Ну что ж, я думаю, рассказал вам абсолютно все. Что здесь, MLM блок еще есть, бизнес с нами, отзывы. Пощелкайте, пощелкайте все остальные кнопочки сами все что необходимо и все что нужно я вам здесь рассказал ну что ж всего доброго ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии с вами я богат до новых встреч